Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Билыч, и сегодня я решил рассказать вам о том, как прошить материнскую плату под новые процессоры линейки KB Lake. Для начала немножко лирики. Многие пользователи покупают новые 7 седьмого поколения и материнские платы старой 100 сотой серии, то есть H110, B150, H170 и Z170. И потом удивляются, почему на экране у них нету никакой картинки. Сигнала нету, хотя все вроде собрали правильно, в системном блоке все замечательно, все горит и светится, однако ничего не показывает. А вся причина в том, что не все старые материнские платы уже прошиты под новую серию Kaby Lake, то есть процессоров седьмого поколения. То есть просто плата у вас не будет видеть ваш процессор. Сегодня я расскажу вам о том, какие способы прошивки бывают и, соответственно, покажу вам один из них, который мне кажется самым-самым оптимальным и доступным для всех. Итак, способа прошивки на самом деле три. Первый через программатор, то есть те, кто знает, могут прогуглить запрос «прошивка BIOS через программатор», где найдут подробные инструкции, как и что делать. Для всех остальных скажу, что освоить этот метод для вас будет крайне сложно. Да и оборудование нужного у вас скорее всего дома нету, поэтому этот способ мы рассматривать точно не будем. Второй способ более оптимистичный, но подходит лишь для ряда плат. Так, например, материнские платы от фирмы Asus и от фирмы Gigabyte оснащаются технологиями Asus USB Flashback и соответственно Gigabyte QFlash Plus, которые позволяют сделать прошивку без подключения к плате самого процессора. Файл с новым BIOS закачивается на флешку, отформатированную в формате FAT32, и втыкается в специальный USB разъем. Затем зажимается кнопочка биоса и происходит обновление. Подробные инструкции по этой функции обычно есть в юзер гайде к соответствующей материнской плате и также на сайте самого производителя. Однако сразу скажу, что данная функция есть лишь на топовых решениях и только у этих двух производителей. То есть все остальные производители такими функциями свои материнские платы просто не оснащают. Ну и наконец расскажу вам о третьем способе он подходит для большинства пользователей но он несет в себе одно ограничение поскольку для третьего способа нужен старый процессор то есть процессор поколения skylake вы можете найти его у своих друзей у своих родственников собственно нужен он вам будет буквально на пару минут соответственно вы его вставляете в материнскую плату и начинаете прошивать об этом способе я вам сейчас подробно и расскажу. Итак, первонаперво нужно определиться, какое железо использовал непосредственно я. Это была материнская плата MSI H110 PRO-D и Pentium G4560. А для прошивки я, соответственно, использовал свой i 7 то есть который был у меня уже в моем компьютере. Для начала вам потребуется подготовить загрузочную флешку. Ставим ее форматироваться в формате FAT32, а сами тем временем идем в Google и начинаем искать по названию нашей материнской платы. И идем по ссылке на сайт производителя. Обычно там находится вся необходимая информация, все необходимые драйвера и также свежие релизы самого биоса. Нам желательно найти BIOS, у которого прописано Supported Next Generation New Intel CPU. Русским языком означает, что он поддерживает новые процессоры от Intel. Или же любую версию BIOS, которая будет новее данной версии, то есть что, соответственно, взял и сделал я. Скачиваем ее, распаковываем и переносим на отформатированную флешку в формате FAT32. После перезагружаем компьютер и не дожидаясь загрузки Windows, начинаем судорожно долбить по клавише Delete, дало попасть в тот самый знаменитый BIOS. Далее идем во вкладку m в моем случае, у вас эта вкладка может немного отличаться, но собственно суть дела это не меняет. И жмем Update BIOS, все собственно на этом ваши труды будут закончены. Далее осталось лишь дождаться завершения обновления и собственно все будет готово. Сразу хочу предупредить вас, друзья, что если в этот момент у вас моргнет свет или вы выдернете флешку вдруг, то все будет не очень хорошо. Материнка может стать ни на что не реагирующим обычным овощем. Так что постарайтесь не трогать компьютер во время обновы, поскольку это сулит вам очень большие проблемы. Итак, по завершении процедуры компьютер будет уже обновлен. Можно будет зайти в CPU-Z тот же и посмотреть, что у нас та версия биоса, которую мы скидывали на флешку. И это значит, что можно без проблем вставлять обратно наш Кабелейк. Собственно, делов, как вы видите, было буквально на 5 минут. Соответственно, думаю, что ваш друг не откажется предоставить вам процессор буквально на такое короткое время. Если вам понравилось данное видео, друзья, если вы считаете его информативным, то подписывайтесь на канал, на нашу группу ВКонтакте, ставьте лайки и всего вам самого-самого наилучшего. Удачи вам, друзья!